Приветствую всех на своем канале, всех, кто смотрит это видео, любителей творчества и всех, кто хочет научиться рисовать. Сегодня я вам покажу очень простую технику рисования, которую может освоить каждый, попробовать либо вы сами, даже с детками. В общем, техника подойдет для всех. И она, как арт-терапия, также поможет вам открыть свой и творческий потенциал, и снять стресс после тяжелого дня. Итак, друзья, что нам для этого понадобится? У меня вот такой вот холст на подрамнике, размер 20 на 20 Так как это техника пальчиковая, то есть вам понадобятся только ваши пальчики и, возможно, еще... Губка для мытья посуды. Отрезать кусочек небольшой. Вам понадобятся перчаточки, чтобы не испачкать свои пальчики. Эти цветы аля гортензия. Можем назвать так. Большие такие пушистые цветы. Пальчиковой техники гортензия. Для этого еще нам понадобится акриловая красочка. Но ну, естественно, как же же без краски нарисовать картину? Вы можете выбрать любимый... Цвета, которые вам нравятся для этой картины. Для фона основа я взяла небо, да, и взяла такую небесную акриловую красочку, небесно-голубая, вместе с белой. Вы можете фон сделать тоже такой же небесный. И для цветов вы можете выбрать тот цвет, который вам более приемлемый, который вам нравится. Розовый, фиолетовый, синенький, голубой. То есть любые для листочков я использовала такую вот красивую краску она такая нежная салатовая и оливковую вот. вы можете взять зеленую и желтую как альтернативу то есть любой другой цвет Главное, чтобы в сочетании это было красиво. И вот такая вот милота в итоге должна у вас получиться, а может даже и лучше, потому что это ваша картина, это нарисовали вы ее сами, что может быть еще более приятнее. Ну что ж, друзья, для тех, кто хочет освоить такую технику или просто посмотреть, как это делается, как создается такая картина, оставайтесь и смотрите дальше видео. Все, вам приятного просмотра, если вам понравится, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам такая техника. И, естественно, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие видео. В описании под этим видео я оставлю ссылки на плейлисты, которые есть у меня на канале. Вы можете выбрать любую тематику, которая вам нравится, и смотреть видео с другими моими работами. Много видео с моими картинами разной техники. Вот. Ну что ж, давайте приступим. Приятного Вам просмотра и творческого вдохновения! Thank you. Thank you. Thank you.